Друзья, приветствую! Меня зовут Батиман Габаст, я являюсь экспертом, специалистом в области продвижения и теме привлечения клиентов. Сегодня я хотела бы с вами поделиться в одной теме, которая, с моей точки зрения, является, ну, наверное, основой да, любого продвижения. Это бесплатная консультация. Дело в том, что для любого эксперта, человека, который является ну, профессионалом да, какой-либо теме, не уметь консультировать, с моей точки зрения, это субъективно, конечно же, с моей точки зрения, не уметь консультировать и не уметь подать какую-то полезность один на один человеку, дать ему определенные инсайты, дать ему полет, скажем так, для того, чтобы человек начал что-то делать, двигаться, а также предложить ему какое-то решение в виде своего продукта. С моей точки зрения, это не, ну как сказать, не должно быть так. Вот, наверное, вот так будем. Я не буду делать какие-то оценки, просто я считаю, что обязательно любой эксперт, он должен уметь консультировать. Так вот, смотрите, какая штука. Мы проводим консультации каждый месяц, да, там... На в среднем плюс-минус там 5-7 дней, мы делаем консультации в какой-либо теме. То есть у нас там анонсируется там, тема, вот в этом месяце мы, например, сейчас консульт... я сейчас провожу консультации в теме создания продуктов, но у нас есть еще консультации, которые никогда не прерываются, никогда не являются частью нашего проекта, и оно является базовой консультацией ну, базовое, но э, ну, такой фундаментальный, да. То есть э, это то, что является, с моей точки зрения, э, э, как это сказать, основой для того, чтобы человек мог, получив эту обратную вот, эту, вот анализ, да, то есть тут несколько консультации, а тут идет два шага. Мы предлагаем анализ, а потом, значит, консультацию. И вот этот вот самый анализ мы делаем э, два анализа: один анализ рекламной кампании, и один анализ профиля. Так вот, смотрите, какая штука. Анализ профиля, с моей точки зрения, она охватывает, ну, в принципе, всю, э, всю суть проекта. Умение раскрыть смыслы в своем профиле является важной составляющей любого продвижения. Если вы этого не умеете делать, то вам, скорее всего, у вас есть какие-то проблемы вообще с пониманием того, что конкретно вы предлагаете своему клиенту, что конкретно вы предлагаете, на каких ценностях, на каких принципах держится ваш проект и так далее. То есть вот эти вот вещи, они раскрываются вот именно в профиле. Мы делаем такой анализ, мы предлагаем такой анализ ежедневно, то есть каждый раз в среднем плюс-минус 100 или средней или высокой конверсии э, у нас приходят клиенты э, именно через вот этот самый анализ профиля. И вот смотрите, какая штука. Я сейчас буду делать вот такого рода анализ уже в видеоформате, для того, чтобы вы понимали, какого уровня мы преподносим анализ, почему мы вот так или вот так вот делаем. Ну и, конечно же, оставляйте свои заявки на анализ. Ниже под этим видео будет ссылка. Вот, пожалуй, то, что я сейчас хотела сказать. Итак, поехали, я вам сейчас вас ознакомлю с тем анализом, о котором я... Хочу с вами поделиться. Итак, смотрите, данным вот сейчас вот у нас делается вот такой вот анализ, да, то есть мы, у нас вот есть вот такой вот бланк, мы делаем определенный анализ, и у нас, смотрите, какая штука, что, на что важно мы, конечно, обращаем внимание. То есть мы сначала обращаем внимание на аватар, да, то есть то, как человек обращен в лицо, лицом в камеру или наоборот не лицом в камеру, как человек какая у него мимика, насколько черты лица у него проявлены. То есть это очень важная часть, для чего, для того, чтобы понимать, ну блин, насколько ты уверенно себя чувствуешь и насколько ты готов это проявлять и демонстрировать в своем аватар. Следующий уровень это, конечно же, у нас имя, да, то есть имя, это вот то, что вот если вот вы обратите внимание, да, я вот сейчас вот вам просто покажу на своем примере, а если вы обратите внимание вот у меня в профиле, да, видите, вот здесь, если я нажму «Редактировать профиль», то вот это вот так оно и называется имя. Понимаете, какая штука? То есть, соответственно, если... Почему вообще я настаиваю на том, чтобы это было имя? Для того, чтобы люди не размывался бренд, для того, чтобы люди знали, кто тут автор вот этого самого проекта, вообще кто, что за ним стоит, какие у него там темы и так далее. То есть здесь вот нужно понимать, что имя, оно не должно ломаться, вот как здесь, да, то есть коуч по отношениям Испания, да, и вот все, да, то есть мы не знаем, как обращаться к этому человеку. Мы не знаем, кто этот автор, кто является человек, который является носителем какой-то определенной технологии, у которого есть своя какая-то специфика, у него есть своя какая-то экспертность. И вот кто этот человек? Нифига, то есть нету этого. Поехали дальше. Следующий момент, это, конечно же, категория. Вот здесь, вот я, как видите, в категории стоит личный блок. Дело в том, что, понимаете, когда я говорю про категорию, то, то нужно понимать, что категория ⁇ это такая штука, которая отвечает за алгоритмы. Да? То есть алгоритмы Instagram, они настроены таким образом. То есть не зря была придумана эта самая категория, для чего? Для того, чтобы алгоритмы понимали, кто является той аудиторией, которая будет приходить на этого человека и как человек себя позиционирует, то есть оно вот какие-то моменты, ну то есть у него есть определенные алгоритмы, которые так или иначе выводят вот сегментируют его в определенные категории. Соответственно, личный блог, с моей точки зрения, это все-таки тема больше про то, чтобы я вот рассказываю да, что-то про себя. Это может быть блогер, да, там, в конце концов, там куда ни шло, или это может быть просто человек, который приходит и не имеет никакой экспертности вообще. То есть, он не пришел делать свой бизнес сюда. Он просто пришел для того, чтобы там рассказать про дочку, рассказать про свою квартиру, рассказать про свои цветы и так далее. То есть человек рассказывает про какую-то свою личную позицию или личную жизнь. А, вот, эта категория, она про вот это. Следующий момент: вот у нас есть, как я уже сказала, да, вот у нас есть следующий момент это ссылка. Так вот, вот смотрите, здесь указана ссылка. Да, я даже по ней не буду ходить, но а, я уже вижу, что эта ссылка она ведет э, на WhatsApp. Дело в том, что а, в, как это сказать правильно? У а, самого Instagram, вот у меня здесь, к сожалению, этого не будет видно, да? А, у самого Instagram а, у него а, есть, а, в принципе, кнопка, а, которая, а, ну, которая отвечает за то, чтобы, ну, вот, я не знаю, здесь будет видно или не, нет? Так, сейчас подождите. А, а, нет, здесь не видно. Но это видно очень в телефоне. Есть кнопка специальная WhatsApp. Понимаете, какая штука. То есть, если вы воспользуетесь этой кнопкой WhatsApp, вам проще будет... Но в следующем видео я обязательно подключу свой телефон и покажу здесь более предметно. В принципе, есть кнопка WhatsApp, которая освобождает да, от вот этой самой ссылки вставлять ее, а эту ссылку использовать лучше на более продуктивные вещи. Ну, например, как вариант там а, «забери там» или «забронируй консультацию здесь», да, или там, например, а, и какую-то сделай там, я не знаю, подключите таплинк, есть же бесплатная версия, просто подключите таплинк и поставьте туда одну единственную кнопку а, «забронировать консультацию», или заберите там, поставьте там одну единственную ссылку и напишите там какой-нибудь человек клист заберите и просто отчитывайте конверсию в топлинке, и все, и вообще не проблема, то есть какие вопросы. То есть смотрите, какая штука, друзья. А я здесь э, хочу вот вам порекомендовать э, в отношении ссылок все-таки используйте именно э, вот эту вещь. А, мой совет, да, то есть используйте кнопку специальную, которая есть для WhatsApp, а для того, чтобы использовать ссылку более продуктивно, найдите какое-то решение для того, чтобы человеку предложить, ну, я не знаю, может это быть, например, вот если, например, вы заберете какой-то пошаговый чек-лист, в котором, там, если у вот человека работает в теме отношений, да, или в каких-то определенных в работе с внутренних каких-то переживаний, то может, например, создать какой-то чек-лист, например, там 10 шагов, как обрести там свой э, внутренний покой, да, то есть э, это позволяет э, человеку, у, не, ну, те, кто очень сильно стесняется, скажем так, прийти на консультацию, абсолютно безопасно скачать такой вот чек-лист, но у вас зато будет э, конверсия, у вас будет уже э, отчет какой-то, вы сможете старгетировать на этих людей, понимаете, какая штука, и вот это важно, и вот это вот то, что, к сожалению, э, люди не используют этот момент я вам рекомендую прямо конкретно использовать в следующих видео я обязательно расскажу о разных видах ссылок как вы можете их использовать более эффективно итак следующий момент это у нас получается так сейчас одну секундочку здесь вот нету, мы сейчас добавили, это вот у меня старый был разбор, мы еще добавили вот эту самую строчку, да, а строчку мы эту разделили на две составляющие, первой составляющие а что, продающая фраза, да, что конкретно я предлагаю как эксперт, и второй, а какой результат, почему я тот человек, которому ты можешь доверять ответ на вопрос, то есть первого вопроса, вот, например, если вы посмотрите у меня, там, да, допустим, почему нужно идти ко мне, вот со мной ты узнаешь, все о запусках, конструктор шаблонов запуска, то есть здесь у меня уже можно что-то там забрать огромный э, шаблон, у, меня, у нас куча созданных готовых а, конструкторов как можно создать а, запуск как можно запуститься да? то есть мы работаем над этим мы создаем шаблоны создаем готовые конструкторы чтобы человеку то его уже просто мы ему продали он забрал его и сам настроил и пожалуйста запускайся вообще как хочешь без проблем а, и второй момент а почему я тот человек которому можно доверять то есть я цифровываю свои результаты за два года 40 кейсов и плюс своя команда лучших список из разных стран то есть таким образом вот этого вот всего здесь нету то есть нету продающей фразы да единственное что есть послушаю без оценки это первое, обрести хоть немного покоя внутри. Вот, а, вот этот вот хоть немного покоя внутри, а, это не совсем продающая фраза, друзья мои, потому что люди не хотят хоть немного, они хотят быть услышанными, они хотят обрести просто покой, они хотят быть счастливыми и так далее, и так далее. То есть нужно понимать четко, что конкретно ты предлагаешь. Вот. И бесплатно это тоже вот продающая фраза. Но нет ответа на вопрос, а с какого фига я должна вот этому человеку пойти и как бы выговориться, да. То есть как, не каждый сам себе это разрешит. Вот, такая вот, вот такой вот момент, понимаете, друзья, это очень важно, очень и очень важно. Поэтому когда вы вот этими вещами занимаетесь, вы в принципе должны понимать, что это в принципе может быть бесплатно, это может быть в принципе какая? Это продающая консультация, а, а может быть и просто консультация, которую человек в виде а, каких-то своих принципов а, не использует какие-то платные вещи. Ну вот так тоже бывает. В общем, а, вот то, что касается вот шапки профиля, вот этих вот моментов. То, что касается сторис, как мы видим, здесь сторис нету. И то, что касается контента, друзья, я расскажу в следующем э, видео, э, расскажу на других, э, потому что это тоже требует очень большого погружения и дополнительного времени. А, поэтому вот сейчас пока я вам рассказала по самой шапке профиля. А, вот такая вот история, друзья. Кому будет интересно, вы можете, в принципе, оставить свой оставить в принципе свой здесь ниже в комментариях оставить ссылку или написать нам оставить свою заявку у нас есть бот, да, который принимает эти заявки. Мы делаем это абсолютно бесплатно. Для чего? Для того, чтобы, как я уже говорила, мы создаем конструкторы запусков. И чем больше у нас есть в линейке вот, в нашей экспертности кейсов единственной оплаты мы, конечно, просим у вас отзывы. Чем больше отзывов у нас в этой теме, тем выше наша экспертность, тем выше наша уверенность да, в том, что мы делаем. Таким вот образом мы предлагаем а, вот свою помощь в виде вот такого разбора. А, на этом все. Меня зовут Батима Габас. Увидимся.